приветствую всех любителей видеоигр гос вар токио блять самое проблемное это вот это вот это вот у меня есть лук три стрелы три, мать его три стрелы блять. значит я не могу использовать способность чтобы видеть через стены я не могу ничего и мне нужно отсюда свалить тихо аккуратно никого не трогая тут еще деревьев куча появилась Куча-куча всего То есть, в принципе, я их вижу, что очень странно да? И очень странно То, что То, что я могу их вот так изгонять Но я не могу подбирать с них Эти зеленые штуки Ну, интересно, посмотрим, что еще я могу подбирать Ну, еду, судя по всему, конечно же, я могу подбирать И почему-то я вижу деньги И предметы инородного мира Иного Инородного Иного мира Ладно, я вижу врагов. Хрен с ним. Это понять можно. Изгонять? Ладно. Но деньги, предметы и все остальное, это уже не очень. Ну, то есть у меня же нет этой способности. Так, на всякий случай. Чтобы что зарядить кого-нибудь. О, вижу. А он, кстати, там в голубой одежде, заметьте. Что немножко странно. Блин, а я думал, я буду прям как-нибудь немножко по-другому сваливать с этой зоны. Бля, плохо, что через стены не вижу. Пиздец, как плохо. Так, ну но он в следующем переходе. И осталось на него только не наткнуться, блядь. Иначе... Ага, блок такой себе. Ага. Блядь, только не поворачивайся, я тебя прошу, блядь. Не сейчас, нет, нет, нет, блядь. Ой, блядь. Ладно. Ладно. Вырубил с первого выстрела. Он меня все равно спалил. Ладно, хрен с ним. Главное, что меня другим... Другим меня не выдал. И уже хорошо. Хм. Но, в принципе, идем хорошо. Даже очень хорошо, я бы сказал. На мое удивление, офигенский. Кике, конечно, жалко. Очень интересно, как... Ух ты ж твою, мать. Тихо, тихо, тихо. Блядь, ну ⁇ баный рот. Похуй. Похуй, похуй, похуй. Бежим. Ну, как бы стелс не удался. Главное, что мы вот эту кошелку обошли, кстати. Я даже не уверен, сможем ли мы мы ее просто убить. Ой, еще один. Ой, блядь, ой, блядь. Они меня заметили. Конечно, заметили. Лови стрелу. Еще один. А ну тот меня скорее всего потерял. О, а, блять, ну так пугает! Ой, и похуй, я понял, бежим. Ох ты, блять, так! Главное, что вон так падла меня не увидел. С ней-то посложнее сражаться. Напугал меня, я думал это та идет с ножницами, а это с тесаком, но с тесаком просто ну не так страшно и видно. О, я как раз хотел наверх подняться. Вот тебе и подъем наверх. Давайте заберем сразу все, что можно. Ну, пока есть возможность. По крайней мере. Так, тихо, тихо, тихо. Здесь вот аккуратнее. Здесь могут быть противники просто. Так, здесь никого. Здесь есть, но мы туда не пойдем. Нам еще наверх надо просто. Стоп, что? А, это еда. Так, ну все, пойдем дальше Так, тут я вроде бы никого не вижу У меня всего 4 стрелы осталось Я могу, конечно, рукой бить, но смысл? А, ну их, в принципе, можно попробовать опрокидывать Да, каким-нибудь незамысловатым способом Попробовать опрокидывать И это самое, что-то страшное Блин, твою... Ну и что ты делаешь? Взял дверь, закрыл. Ты шоп. Так, понятно. Так, ну в принципе тебя я изгоню. Так, а, ну мелкую. Когда они отстанут. Надо как-то от них оторваться. Вот так. А души я могу? А, я могу. Тоже хорошо. Так, там где-то девчонка была. Я это я и видел. Думал, что, блядь, заныкалась от меня. Маленькая. Блять, тихо, ладно. Гуляй пока. А, ну в принципе мне здесь нечего искать. У меня уже ни способности для поиска, ничего нет. Так, ну это что, я могу спрятаться от нее вот здесь? Это хорошо. Оп. Сейчас она хуяк разворачивается. Давайте это будет угарно. Неожиданно она остановилась. Девочка была красивая. Надо же получилось. конечно а ты тут у меня ничего не получится? Что ли? Себе. Мне больше интересно, как я буду кикей возвращать. О, понятно, я уже... О, вот это, вот это надо, вот это... Отлично. Значит, без стрел, скорее всего, дальше я не пройду. Я понял. Ну или это просто дают... На случай опасности. А или вот еще стрелы, конечно, надо. Да тихо-тихо, стрелы-то возьму просто. Так, я больше вроде никого не вижу. Наверху там падла. Вон. Он. Ну ладно, наверху-то мы убьем. Главное вот эту сначала заколбасить. И сюда. Иди, иди, иди, иди иди -ди -ди ко мне. Оп. Хорошо. блять блять блять блять блядь. <ганные> нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ух, нихуя себе ты охреневший бабкин внук, блять ты так разогнался-то? Напугал совсем. Уф, разогнался. Ладно, у меня 10 стрел, уже хорошо. Вот это они, конечно, разгон дают нормально. Сейчас спорим, меня кто-то сейчас встретит? Меня столько стрел надавали. Столько стрел. И сейчас процентов какая-то хрень. Че? Да ладно, что, ничего не будет, что ли? Че, меня никто не напугает даже? Да ладно. Вот сейчас она напугает. Да ладно, вообще никто ничего не тронет. Тигра, ты меня удивляешь. Ладно, пусть будет по-твоему. Все, выбрался. Где же была его квартира? Кажется, где-то к северу. Это сейчас неплохо, сказал, конечно. Так, ладно, душу сразу заберем. Ну, потом, потому что времени не будет на это. Но, в принципе, мы сражаться ни с кем сейчас не будем. Нам надо, главное, добежать до квартиры. А там уже разберемся, чё как. Ну. А, я и летать не могу. Ножками, ножками, я понял. О, нифига себе, это девчонки бегут, кстати. А, по свето... это по светофору, конечно. Ага, ага. Не, ну я просто спидраню, как бы мучиться -то. отъебись отъебись говорю. а я и недалеко от квартиры появился кстати вы чё это самое да о, бля, о, бля, о, бля. Бля, я подумал вот это черная вот это вот черная сидушка я подумал этот это самый это противник так почему есть тут ничего нет ничего не появилось ну так, от Гихада Я подали. Уже думал, не дойду. Да как тут не дойти, то Пф. Не дойти-то вообще запросто Что за черт? Опа. А вы кто? Привет. Ой, а выглядит не что так. Вы с той фотографии. Я смотрю, ты, старый ворчун. Крепко подружились, а? Итак, ты хочешь его спасти? Думаешь, твоя игрушка сработает? Нужна его сила? Да? Да, но я не знаю, где его держат. То есть, ты так ничего и не понял? Ваша с ним связь никуда не делась. Вау! Что? Типа нет души, не значит, что связи нет. Вот. Передай ему от меня. Это важно. Не бери это, черные силы! Она его заполучит, разорвет связь и получит силу себя. Ну, как говорят, она как-то выглядит просто, видите, по подозрительно. подозритель. А, это был мир душ. Я понял. Понятненько. Это пропуск какой-нибудь. Ну или какая-нибудь зацепка. Пара, па, это... Это либо его дети, либо это он, ребенок с матерью. Что? А, записка от Ринка. Оставил кое-что. Думаю, ты сможешь разобраться. Больше от меня помощи не жди. Рассчитывай только на себя. Талисманы заросли материализует кусты, которые закрывают чужакам обзор. В этих кустах можно укрыться, чтобы вас не заметили. Понятно. Без способности я буду еще пол игры теперь, да, ходить? Ну конечно. Что это за херня? Это типа она меня ведет? Кейкей -кей, кей -кей, вот, Что она имела в виду, когда говорила, что мы связаны? Ах, бред какой-то. Я смогу найти кей, кей Мы все еще связаны. У меня получится. Часть Конечно, его получится. силы осталась со мной. Конечно, получится. Только тут вот есть одно но. Стоп. Я иду куда-то не туда. Да, но мне надо ее убить. Ну, как бы она и так по шляется, Вон смотрит. Магазинчик, вот, и так далее. Надо же, получилось. И это самое Так, хорошо, это была подруга Которая подсказала нам, как управляться силой Как чем пользоваться Ну, по крайней мере, оставила такие бумажки Которые помогут нам скрыть свой, свою тушку от чужих Ну и не только чужих Да если что, можно спидранить. Ну, как бы Такие вещи, почем зря не валяются Пусть денег и сыпят много вот, по всему пути нам сыпят деньги, чтобы мы могли в любой момент зайти в магазин и купить еще этих зарос. Так, я вижу только одну. Вроде бы больше никого нет. Пока идем неплохо. Мне интересно, сколько далеко мы сейчас пойдем. Так, тут вроде ничего. А как закрыть о, о, о, о, о, о, заныкался о, о, о, о, о, о, о, о, а через это будет никто меня не видел. Ну все, все, все, теряй меня избудем. Вот я ранил Кто меня увидел, не пойму. Блин, я правда не вижу кто. Ну ладно, пофиг. Нам все сюда, да? Отлично, да, нам сюда. О, вот это заспидранил. Блять, сохранение. Вот это вот это вот плохо. Все души, всю дрянь, всю потом собирать будем. Вс ладно, тут по пути. Вот, если бы здесь стоял противник, я бы забил. Скорее всего. Но убить беспомощного одного призрака, да, надо обязательно. А души взять? Не-не-не, вы че. Ну да, скорее всего, это правда надолго. Потому ну, что, что вот. Здесь? Мы приходим к алтарю, получается. О, правильно, что заныкался. Я же говорю. Ну, конечно. О, вот, вот на это вообще попадаться нельзя. она меня увидит, не вообще звезда. А чё вы танцуете-то, ребят? А у тебя еще ртыни. Конечно, не боишься. Чтобы спасти Мари, Кей -кей. мне нужна твоя сила. Не, ну так показывать, конечно, это там... а очень ки... кинематографично. Да, а, хорошо. Как бы нам обойти? Лазить по верхушкам мы не можем. Так, ну мы в принципе можем обойти вот здесь, если честно. Пойти вправо, обойти. че нам никто не, не запрещал обходить. Тихо, а, О! Опа, быстро. кто меня увидел? Я, честно, не вижу его. Ух ты, ебать, он быстрый! Ух, ебать, он быстрый! Потеряй меня из виду. Молодец, потерял. Молодец. Сейчас потеряет. Так, ага, то есть они еще и территорию охраняют. Неплохо, неплохо. Но он сейчас меня потеряет из виду, и все будет чутенько. Так. Подожди, черный Так, сперед черного Так, тот меня не увидел, но он туда явно бежит Блять, промазал А что защита-то? А, все Так, надо теперь сверху глянуть Ага, он сейчас Отлично. Так. Ну, как говорится, легких путей не ищу. Ага, отлично. Изи. Только стыл мало осталось. О, о, куш-туш-туш-туш-туш-туш-туш-туш-туш. туш туш куш туш туш Так. Сейчас мы его засадим. Еда. Да пусты, уйдите в Головешку отлично. Изи. Так тут справа никого нет, отлично. Просто главное, чтобы прям посреди пути тоже никого бы не было. Способности у меня нет. А тут дверь закрыта, вообще хорошо. Я не побоюсь сейчас использовать стрелу лишнюю только без боссов давайте без боссов вот это будет конечно хорошо вот куб где его душа сейчас находится двери сами закрылись это ненормально сейчас что-то будет отвечаю Ну или ладно, или мы вернем способность и что то будет. Ч хлопает черный маг. А, нет, это Кейкей, ладно. А ты не спешил. Решил прогуляться? Нифига себе не спеши. Я как будто знал, что я приду тебя спасать. Спасать? Да не выдумывай. Тебе просто нужна моя сила. Разве нет? Откуда? По фоточку? Это дала мне женщина в убежище. Ха. Так она выжила? Нет. Ха. Даже с того света пролезет. твоя семья так ты из-за них все это не твое дело мое важно только что у нас с тобой общая цель пожалуй оставлю себе зачем ну ты как со мной вот так ты просишь об услуге я не прошу я предлагаю. И боюсь выбора. У нас нет. Ха. Смотри, не пожалей. Пока выборы есть всегда. Оказалось, его одежда почерняла. Ну, конечно, все услышали мой крик, все те, кого я не убил. Ну, прям те самые. Дружки твои. Да. Устроим теплый прием. Так и вы. Повеселимся. Эх, поспокойнее как-то нельзя было. О, ч ⁇ у вас Давай так ноги? Все, Резонанс. Ух ты, нифига себе. Надо было нам мешать. Так, это мы забираем. Вот мы тоже заберем себя. Да нет что-то как-то просит. А что надо-то сделать? Победить врага? А, да это не так-то и сложно, Еще раз. Где еще один? Тебе что, не хватило? Угу, теперь у нас копится сила резонанса. Ты знаешь, на что мы с тобой способны в резонансе. Так, когда шкал резонанса за пол, нажмите V, примените резонанс, силы эфирного плетения полностью становится. Вокруг появится ударная волна, которых отбросят некоторых некрупных врагов. И оглушат тех, кто посильнее. <coughs> Кроме того, во время действия резонанса проще обнаружить ядра чужаков. Благодарю о! Большой дядька идет, да? Что тут? Воу, а что за стол душ? Ну или это мост для душ. Одно из двух. Понятно. Они начали ритуал. Мари! Время не ждет. Идем. Да что, да куда, да, очистить-то? Ну! Я что, зря сюда шел, что ли? Глава третья, связь. Я прям реально зря шел. А, нет, ладно. Столб света, где-то на северо-востоке. Сначала надо очистить это место и избавиться от тумана. Вот, прям как я знал. Ну, с душей я потом как-нибудь разберусь. Так. А что это была за девушка? Твоя подруга? Ты сейчас про Ринко? Не знаю, я бы ее подругой не назвал. А кем бы ну, назвал? Так и знал. Как? Харагай, музыкальный инструмент из витой морской раки, но получивший распространение в период Хаян. Бегай. Чтобы работать вместе, не обязательно дружить. Так, ну душ, я потом все соберу. Если главное не забыть об этом. Так а это что? Опа арбузик. А, у меня же все восстановилось. Еще души? Я показал. Ну что? магазин нет не магазин. спасенных прибавилось Ты прямо как будто рад что смог помочь а. так открывается отлично здесь может быть что-нибудь интересное наверное, найти просто думаю. по oh, сейф oh, де... что? что а, ну деньги все правильно так ну теперь-то в принципе хоть попроще теперь не так страшно бегать по этому миру бедного по факту просто. в случае чего я всегда могу их победить я, кстати, еще давным-давно уже не выполнял доп-квест. Это попозже как-то. Приветствую, так что продаешь? Или это наоборот тебе надо принести? А, это задание. Фига себе. Ну они нормально за них платят хотя бы. О, уже 39 из 50. Надо будет освободить потом. Ну это задание, которое я потом возьму. То были они, я уверен. Так, а куда нам? Да подожди. Да подожди. Потом. Да потом, да сколько можно? Насыпали заданий. А, так, ну нифига себе. Это типа буду так бежать, очищать, очищать, очищать? Нормально. Неплохо придумали. Как быстро развернуть сюжет? Они начали ритуал. И все, и просто побежал очищать зоны. А ты, блядь, даже сюда не смотри. О! Ебать! Ты что такое? Ебать, на веревочке летает. Сейчас, я подзаряжусь, подожди. Едем, на веревочке летает. А ты умрешь ты сегодня или нет? Это, ты, Повешенный ребенок какой-то. А? Я не понимаю, на тебя это вообще работает? Бля? А, да, работает. Да ты... О, блин. Так, ладно, я понял. Надо отойти сюда. Бля, так приполудили еще, капец. Пол уже две. А, ну то есть это время мне игрыть, я понял. Да умри уже. Так, я понял. Ладно. Выпускаю. Ой, вот это плохо. Дай-ка спущусь теперь. Капец, она мутерная. И еще ядро так долго забирает. Достижение резонанса, чтобы применить умение резонанса, выполнять шкалу резонанса. Извлекая ядра из врагов. Вообще капец. Так, там тоже, возможно, будет противник, но это ладно. Так, дай-ка. Такой, я. Отлично, победа. Надо будет все-таки идти и задание выполнять, прокачиваться. Без этого никак. Я думаю, задание я и вне сюжета пройду, поэтому здесь будем заниматься по большей степени именно сюжеточкой. Что же они их так прячут? Да, кстати, я тоже не понимаю. Тут же поклоняться надо в целом. Ну, в таких места. Они же нужны для поклонения. А они их прячут. О, четкие учника. Тоже хорошая вещь, полезная. Похоже, они проводят ритуал в лесопарке. Не знаю, что им там надо, но лучше остановить их как можно скорее. Логично. Так и далеко ли мне туда? Так мне туда охренеть, как далеко. Блять, еще задание давали. А, нам сюда надо, да? Спасать духа, которые заключены внутри. Награда 930. Столб света. А где это самое? Еще как, чем очищать территорию? Я что-то не понял. Лесопарк к северу отсюда. Попробую к нему подобраться. Фига ты сказал? Попробуй. Там, себе душу надо освободить. Слева, которые они сбирают. Блять, ладно, надо уже бежать. Это не ее захватит. просто напросто И тихо Это моя. Это 25% осталось. Отлично. Как что они позвали сюда друзей. А что я не могу то Блин, а так неинтересно не случилось. Не очень интересно. Ой, блять! Да тихо, отъебись. Да я должен был тебя ударить. Ты не понимаю, почему на них не срабатывает то, что я их бью. Так, здесь нормально. Ой, тихо, тихо, тихо. Так, где еще? Она, эта девочка сюда бежит. А, вот, вижу, забираю. Ух ты ж, вроде, он развернулся. Умник. так, Так, вот, еще двоих бывает Но я пошел, не теперь переключаюсь, хотя бы уже хорошо. Они просто не такие сильные, как э, ожидалось. Опа. Так, и что еще будет? А, ты все, отлично. Да ладно, ты же ничего не делал. А Я думаю, сейчас вы мне как-нибудь ответил. <свеч> <свеч> <свеч> У меня, кстати, вот реально теперь главный вопрос. <свеч> как <свеч> мне туда идти? Там же туман. <свеч> <свеч> <свеч> ну, доберитесь до толпа света. Это что, мне задание надо выполнять или, или как? <смех> Защищение духов 0%. Так, а, а тут... А, тут 3-200. Тут тоже 0%. О! А, ну это больница, это не то. Ну это магазин. Ну ладно, хотя бы чуть-чуть территорию изучить, пока я тут бегаю. Так. Вот этот синий меня сюда сильно напрягает. Опа. Неплохо. Иди сюда. Это вообще без капли страха подошел. Чем сильнее я снолюсь, тем игра становится икшовее. Но все же некоторые моменты, да, бывают пугающие. Так, 3000 монет всего, 14000 опыта. По-моему, монет все меньше и меньше давать, Настя. Или просто меньше и меньше душ в целом. <coughs> О! Нет, это не Мари говорит. Я иду, Мари жди меня 28 тысяч из 240 тысяч так ну я прокачал уровень у меня 35 очков навык в целом шанс область действия призрачного кстати есть, есть смысл прокачивать конечно же все 20 очков навыков осталось копейки о резонанс вот это вот полезная штука это мы конечно же качаем сколько очков потратил 20 да, хорошо. А смысл убить упавших врагов, если можно уронить врага, подойти и забрать его душу? Вот это я, конечно, не понимаю. Это бесполезно. Эфирное плетение не могу прокачать. Ой, да тут уже по 15 очков навыков надо. Блин, это серьезно. Надо огонь прокачать, если честно пронзает врага а зачем нам пронзать чтобы надо чтобы она взрывалась он заряжает его а нет он его не заряжает не до конца да я понял ну тогда будем копить ух ты нихрена себе какой радиус 6 метров а 8 Бля, его вот охрененно. Единственное, только урон, да, судя по всему. Угу, даже зонтик пронцевает. Хорошо. А размах это... Ага. Полезная штука. Ну и сколько лезвий? Это ладно, это не страшно. Число взрывов при усиленной атаке полетения а, 4 то есть 3, вот это надо тоже прокачать а это ускорение, да вот это я не мог не прокачать ну а снаряжение, ну а смысл от снаряжения лук, только вот если стрелы количество, стрелы полезная штука очень, ну в принципе все Умение здесь прокачивать. Ну, можно вот это только если прокачать, но ну, такой все. Это ты его так ударил, типа. <laughs> Блять. Я понял, что они не чувствуют удар. Полезная штука, но уже не очень. Ну все, осталось вот эфирное плетение прокачивать, и все. Навыков хм. много не бывает. О, собачка. Дальше не пройти. Нужно расти. Держи, джикат? Угощайся. А как пропустить? А то не просто кушают, так долго Не, ну к Икея мы достаточно быстро, конечно вернуло. Тут не поспорить, прям реально быстро а все, спасибо, сколько Не показали А, 800, ну почти в плюсе В принципе Так А, там вижу девушку С красным замком уже опасно. Бля, ну ты предатель. Ой. Ну и естественно сразу же меня красный да. Ну конечно. Пошла вон. Да. Она и плетением атакует. Мое. Да, сейчас подойдет, и ударит. Опа. но боятся их уже, конечно. Единственное, да, бо бо боязно только утерять все способности. Я таратиру, таратиру, Опа. А ты там, тебе не высоко или будет? Вверху вниз на меня смотреть. Ой, ой. Да, Ладно, а, мне как раз вот сюда надо, да? А, хорошо. Как я понимаю, тут я буду искать еще один алтарь. Так, кошка. А, у меня же есть способность. чужие же я не пользуюсь? Врагов вроде не видно. А, он внизу гуляет. А, это кот, это магазин. Что ж ты не залезешь что на этот магазинчик? Ладно, пофиг. А через колючую проволоку, пожалуйста. Он, блядь, конечно. Слышишь телефон? Звучит жутко. Я тоже его слышу. Продай телефон. Посмотри, у них даже такое тут есть. Ну, ладно, это не интересно. тот телефон звонит. Еще один дух спасен. Да иду я иду уж. Блин, меня. Ой, душ, душ, начал душ, а то еще фиг знает, когда сюда вернуть Сразу двух можно? А, понятно я Так, поехали Оп, оп, оп, оп Хм, интересно Катасира Я вот никогда не задумывался, да, что вот он Катасира поглощает духу но ведь, по-моему, их уже заключали туда и злых. Представляю, как тяжело сейчас одинокому волку, который не привык быть на вторых ролях. Что? А, извини, не удержалась. Это было не про тебя. Я говорила с тем, кто делит с тобой... Про жизнь. твоего сожителя. Привет, Ринко. Ты так долго не звонила, я уж думал, тебя пришвили где-нибудь. Сразу видно настоящего джентльмена. Рада, что с тобой все хорошо. Источник этого тумана находится в главном здании Сэнгоку. Да? Сэнгоку? Сэнгоку, блядь. Как мило, что ты нам сказала. Давай только без этого. Идите уже. Почему написано одно, говорит на другое? Мне нравилось когда, что что написано внизу <с> потому что там есть подъем так ну все отлично мы хотя бы теперь знаем куда нам идти я думал, блять пишет иногда бесит иногда <с> хочется делать все и назвал вот. что она решила помочь правда странно да, очень а все-таки двое значит вот тот хряк хрен мне не показался Ну конечно, блять, туман сразу ну. А чё? А ну конечно. Ну, Ладно, пойдем с другой стороны. Где кто говорит? А, это наверху. Ой, еще двое. А вы чё тут рюшку присмастели? мо Так, у меня теперь есть полная способность, Отлично. ну на боссов там на сильных тратить никаких не будет. Ну на сильных ридка. Все, все по максималке, красота. блять, стоит там. Ой бля сюда вот зачем просто реально по факту зачем тратить время а, точнее очки навыков на то чтобы это самое на то чтобы ты скажи я скажу на то что короче бесполезно поверху что ли пойти Так, немножко попроще будет. Лезь. А, зону я потом очищу. После того, как время пройдет. Так, кто где? Ладно, мне не до вас, в принципе. мне сердце это хрень вот и хорошо никого убрать точно не пришлось я не вижу что ли а теперь а теперь а теперь, а теперь? тут я до сих пор не видит да все умри а я ниже прицелиться не могу прикиньте Привет. и Ай. Ай. там еще кто-то на самом деле опа взорвись с каких-либо проблем разобрался ну надо уже потихонечку все о кошка Посмотрим, что ты продаешь или что-то просишь. А, можно просто мысли прочитать. Хорошо. Тяжелые времена настали, одна радость в жизни осталась еда. Единственное, куда это все люди подевались? Понятно. Что-то взял. А, это кошачий домик. Я могу сюда залезть? Блять, могу. О, и что мы тут видим? нацка виде рекиси небольшая фигурка борца сумок. необычно вот это я залез не зря вот что значит он кошечка хотел залезть и все и вот тебе и подарок и бонусы а вон тот хряк хотел меня значит увидеть я понял хорошо Такое ощущение, как будто они со временем восстанавливаются Противники Так, а чё? Собака че-то Там допквест Опа Вот этот звук необычный Дело не в кошках Так, не-не-не-не Не с этой стороны Да нет, был же звук. Этот, как он? Ну, знаете, вот когда я находил этого самого. Блин. Вот, угощайся. Статуэтку-то эту, к которым помолиться Дик. можно. Которая способность увеличивает в целом. Я звук как он называется. Ладно, пропал звук, все. Так, а там да там туман. Ты что то велосипед охраняешь, что ли? Вообще красавела. Торговый квартал Утагавы. Так, вижу еще собачку. Там туман не мешает что продаешь Может... часть молоком а, да. а не 100 пикой а ты что продаешь Может... о окупничныможе у а парочку возьму ну ладно мне быть достаточно ненавижу ждать в магазин так я даже не был ну, в пойдём, магазине пойдём. ты чё опа вот и статуэтка я же сказал что где-то слышал Теперь я могу 7 огненных есть. знаков носить. Надеюсь, твои молитвы услышат. Конечно, услышат. Я уже получил, так, своего рода бонус. Это еще собачка. Я уже в принципе к заданию-то подошел. угощайся. Но продолжим ужин в следующий раз. какой-то слабенький становлюсь по сравнению с противником М -м -м, на 60 в плюсе на 60 мы, мы пришли. пришли давай найдем вход. Так, это мы за кем видимо ринку тоже здесь о это мы за ней хорошо пошершали ага вот и вход ну что ребят подписываемся на канал ставим палец вверху что такое ничего интересного что это сейчас было? а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. Между а между где? где картинка? Блин, ну так О, и интересно. Вообще. Придите ко мне. Картинки попросите менял, то она Ой. К к новой счастливой жизни. Спасибо, мне есть надо бегать. Наверняка с их помощью можно спрятаться от чужаков. А это вот этот я талисман издает шум, который отвлекает чужаков. Угу. У меня столько денег накопилось. Сколько у меня две стрелы всего? Ёшки. Давайте до десяти купим. Три тысячи не жалко. Ну и чуть-чуть корма. Блин, талисманы капец дорогие. Ну все. Красная К нужно зеленую, мне дать красную А как я тут а, прошел? Поместился Ну все, отлично Продолжим в следующий раз, так что Подписываемся, ставим палец вверх Пока